Дорогие друзья, это не розыгрыш, это реальные видеосюжеты, которые случились на Земле. Это необычное видео, которое вы сейчас видите, было заснят очевидцами. Необычный объект НЛО упал на Землю и взорвался, и стал гореть красным-черным пламенем. Удивительно, но много чего странного вообще происходит. Я хочу вам кое-что еще рассказать. Не так давно было сделано огромное и необычное изучение нашей планеты. Оказывается, под землей находится почти 15% золота. Понятно, почему, дорогие зрители, НЛО захватывает нас постепенно. Не так давно было сделано необычное Компания о том, что пришельцы среди людей. На самом деле, это никакой не фейк по многим действиям того, что происходит. А именно, выпустил это необычный журнал про то, что люди стали не похожи на себя. Этот необычный, можно сказать, сюжет о том, что люди не думают о последствии того, что их меняют на других. Такое заявление сделали особенно множество людей, но им никто не поверил. Пришельцы уже добрались не только до близких, но и до тех мест, где люди не могут кричаться. Много чего изменилось за это время, но много чего и потеряли люди. Есть те люди, которые не хотят мириться с инопланетными обсуждениями. Есть такие люди, которые просто хотят, чтобы все данные про них раскрыли. Но это не причина того, что вы сейчас видите. То, что на самом деле опасно, она уже на Земле. Оно быстро размножается и захватывает постепенно людей. Это очень странно звучит. Почему? Да потому что мы с вами живем в таком необычном месте, где все странно. Необычные объекты появляются в небе. Их вообще мы не можем объяснить, откуда они берутся. Необычные ночью, вы сами, наверное, все видели, вспышки происходят. У них есть объяснение. Раз в год это происходит. Кто-то утверждает, что купол начинает защиту свою терять. И множество метеоритов, которые бьются от этот купол, постепенно разрушается. Почему и люди находили необычные стекла, которые валялись просто так? Толщина этих стекол... Было очень колоссальное, огромное, почти 2 метра. Для чего это стекло нужно? Никто не знает, но один парень решил проверить. Он нашел одно необычное стекло, почти метр толщиной, сточил его и сделал из них очки. И он увидел через это стекло необычный мир, который и правда скрывает за нами необычную ложь. Он увидел множество летающих объектов, он видел своими глазами город инопланетных существ, которые летают над нами. Этот парень потом оставил в своем твиттере очень интересная история, но он исчез. Никто его не мог найти и не найдет даже и семья, по многим причинам понятно, что с ним стало. Но как это происходит с теми, кто много знает, вы уже прекрасно понимаете, что мир не такой и теплый, который он принимал раньше. Вокруг ложь, обман. Все считают, что мы живем в какой-то матрице, как в фильме. Кто-то считает, что мы живем как, как люди, как гиборки. Нам скажут, мы повторяем все одно и то же. Ну а вы сами не замечаете, как один и тот же день все повторяется, просто вы меняете позицию к нему, подход. Но вы просыпаетесь в одно и то же время. Вы в субботу или воскресенье можете поменять планы. Но это вам не мешает быть ими. Вы роботы. Вы это понимаете прекрасно. Но что на самом деле под слово робот? Нет, это не вы. Это ваше подсознание дает о себе знать. По многим причинам везде инопланетные корабли, они происходят. Они нас пудрят нам мозги. И мы в это верим. Мы не думаем, что наши друзья будут против нас, но они предают. Мы видим, как необычные дела решаются за деньги. Мы живем в таком мире, что везде это ложь. Но так ли на самом деле эта ложь распространяется? В 2013 году ученый по имени Кевин нашел открытие про то, что вы никогда не видели. Он открыл мир с другого мира. Это необычное явление, которое вы, дорогие друзья, должны понимать было создано теми инопланетянами, которые их уже на земле нет. Они нет. оставили людям необычную подсказку, которой мы должны это решить. Но это никто не решит, помимо того, что мир уже не тот, который должен быть. Люди изменились, и они стали все хуже и хуже. И каждый день этого гнева он заполняется. Но это можно изменить. Если человек начнет понимать, что он человек, а никакой не робот и не никакой-то еще сущность, которая может вредить, он может быть полезным. Но сейчас происходит то, что инопланетяне решают все. Возьмите множество стран, которые люди повторяют также в других местах все одно и то же. Все это повторяется. Суть в том, что каждый человек живет. За грани своих возможностей Они не могут сделать так Чтобы изменить мир или будущее Но вы должны прекрасно понимать о том Что мир, который вы знаете Он может ну, а теперь самое главное Посмотрите этот видеосюжет без комментариев Вы поймете к чему я так говорю Этот НЛО делал помехи для того Чтобы скрыть инопланетную базу Посмотрите внимательно